Да, точно, перевернутый тузик. На втором, даже на третьем рисе. Решила подвезать. Какие-то военные учения. Фелинг не меняется, наверное. Самые гуще событий. Смотрите, черепаха. Гуляющие индюки. Зачем я тебе сказала, что эти типа, полчасика? Мне кажется, здесь идти все два часика. Всю ночь дало сейчас потише, порывы откуда-то вот оттуда все время спускались, потом под утро вот здесь вот некоторые лодки поуходили рыбацкие, а вон там верхушки деревьев, в вот деревьев гор освещает солнышко. Ночью вообще видимо раздувало и чей-то тузик ушел. Вот так вот бывает. Берегите свои тузики. Да, берегите свои тузики. Не доверяйте красотам природы, потому что ночью с этих гор жуткие порывы ветра всю ночь. Они прямо порывы короткие проходят, вот один за другим, за другим всю ночь. Так, мы просто с Виткой спали на улице и все это оценили. Им покидаем мы. Все чилимани. Красивое место. Но ценообразование в местном ресторанчике вызывает много вопросов Да, много. да ребят, рыбу закупайте заранее, потому что мы брали рыбу в Бузбрум Да, в кстати, даже судьё, дешево взяли рыбу, отличная рыба 45 лир за килограмм брали да. А здесь нам предложили рыбу 2 килограмма за 600 лир Внимание, 600 лир, вы представляете, какая она крупная? А мы сейчас идем... в ли соправляться. А потом? А потом... Я не помню, как называется место, но ресторан Маймарина. А завтра наше путешествие подходит к концу, и мы улетаем обратно в Москву. Сейчас раннее утро. Вчера меня вот сюда вот вынесло на САПе. Здесь была волна, не меньше этой, и ветрища, я против ветра и против волны еле вернулась обратно в бухту, это была жизнь. Ветер дует очень хороший, решили пойти под такселем. Идем сейчас 6,5 утром. а ветер вроде как 10,8 Вон, вот видите, там две явки, две явки, две явки, две явки, вот явки, вот явки, две Один стаксель на втором, даже на третьем рисе. Все. Полетим. Синузов. Ветер 12. И это уже много. Здесь вообще в Турции необычайное количество различных красивых яхт. Какие-то просто декоративные паруса имеют, какие-то настоящие. Но здесь, смотрю, два стакселя. Наверное, все-таки хоть иногда они под парусом ходят, хочется надеяться. Смотрите, какая. И тузик у нее нехиленький, я скажу. Юля ведет нас в Мармарес, Говорит, дайте штурбал. Пол Царства за штурвал. Прошу задать. в Мармарис. Вон там уже город одноименный, всем известный, по крайней мере, всем русским. Надеемся, что на заправке не будет очереди, и мы очень быстро совсем разберемся, чтобы не терять время. А еще мы очень надеемся, что там сможем расплатиться картой. А вот смотрите, корабль, который перевозит сюда. Вот видите, вот это видите, начало корабля, дает, да. ну, а, здесь а вот это конец. Дорогой, он притапливается, наполняет балласт. Ну, тебя, а а, на муке, а он, в это время дает, туда идет погрузка других кораблей. Потом он балласт сбрасывает поднимается над водой и, и перевозит появится, их. Интересная такая а штуковина. Ну да, туда натяжение Ну а мы приближаемся к Марине Мармарис. для того, чтобы заправиться. Вот это вот заправка. Да, ну, вот вот. вот это вот очередь, вот это все, потом катамаран потом вот эта яхта потом вот эта яхта и за ней мы короче, развлечение на пару ближайших часов нам обеспечено судя по всему вот такая небольшая заправка на такую здоровую марину а пока делаем циркуляцию Красивый вид на старый Мармарис открывается. Мы сейчас выходим из залива Марморис. И когда мы сюда заходили, я заметила, что вот в этих краях очень много прогулочных судов. Одновременно было штук 7. И вот сейчас мы решили поближе пройти. И вот теперь мы видим, что там просто Пещеры. свой путь вон туда. Нам еще нужно будет обойти э, участок, огороженный для военной базы. Кстати, сегодня несколько раз э, передавали о проведении военных учений. Правда, место мы так и не поняли. Так как передавали сначала на турецком, потом на английском. Все-таки реально какие-то военные учения. Мы правильно поняли информацию по рации. Смотрите, здесь корабль. Теперь здесь корабль. Смотрите, мы обходим. Вот этот квадрат, что, по идее, там должны проводиться военные учения, там военная база. Но есть еще квадрат побольше. Будем надеяться, что нас не заставят отходить этот квадрат побольше, потому что нам нужно вот отсюда вот сюда. И вот такой круг делать совсем не хочется. А видите, тем временем, делать челок. Вот этот корабль стоит прямо на границе зоны, где должны проходить военные учения. По краю границы с небольшим запасом надеюсь проблем не будет здесь еще один с другой стороны похож военный корабль видимо мы в самой гуще событий А думали, что идем по краю знаете очень напрягает феллинг не меняется на этот корабль он тихонечко идет нам на, на тревес Он уже вышел из той зоны, в которой он находился. Поэтому даже не знаю, как там дальше слушаться. Разошлись мы с кораблем, дали ему чуть-чуть корму, чтобы обойти. Ну и он прибавил хода. Так что все, вот, странные такие корабли. Кто знает, что это за корабли. По идее, вон там, на острове, у них маяк и военная база. И вокруг него очень, совсем запретная зона. По крайней мере, если не верить той карте, которая у нас закачана. Вот там какие-то сооружения. Она а вот куда-то туда. Примерно. Мы сейчас входим... Залив Койтегисского, ну или как-то так. Здесь на входе вот такие столбы поднимаются из воды. Живописное такое местечко. Надеюсь, нам осталось не так долго идти, потому что уже подустали. Смотрите, черепаха. Вот она прямо рядышком. Это была самая сложная швартовка за все время нашего отпуска. Боковой ветер в 10 узлов закручивал яхту у самого берега, прижимая к соседнему судну то нос, ту корму. Подойти к причалу у нас получилось только на четвертый раз. Красивое место, смотрите, какие здесь развалины, но самое интересное, это гуляющие индюки. Я никогда так не видела, что в говорили, просто гуляли индюки, надеюсь, сейчас несколько минут. Они вот подошли к какой-то лодочке и чего-то хотят от нее. Ну что? если не кусается, это будет как Не некомфортно. Ну а теперь пойдемте прогуляемся, посмотрим, что здесь поподробнее. Судя по всему, это не какие-то невероятно старые развалины, а какой-то новодел. Пойдемте взглянем на яхты. Вот Витя идет. Витя! Витя! Витя, Выбросивший мусор. Вода Хорошо. Вон там находится офис Марины и магазинчик. Ну, ассортимент там так себе. Водичка в основном разного вида. Сладости, ничего серьезного нет. Здесь все купаются. Вон там Витя готовится прыгать в воду. Одевает на нос затычку. Вот так. Здесь растут кактусы. сегодня попробовали на вкус кактус. Ну, чувствую. На любителя. На любителя. На меня впечатление не произвели. Во-первых, колючки впиваются в пальцы. Даже там, где их нет. И они такие сволочи. Маленькие. Неудобные очень. А во-вторых, там одни косточки. Вот это полностью кактус. Он полный косточек. Там мякоти практически нет. Но это либо есть косточками, как делают некоторые, либо ты практически 90% фрукта выплевывала. В прошлом году, как утверждает Витя, здесь был ресторан, но он достаточно дорогой был. Поэтому они ходили вдаль на пляж, чтобы перекусить подешевле. А в этом году все намного хуже. Ресторан здесь вообще закрылся, поэтому нам придется, возможно, идти черти туда, чтобы перекусить, либо что-то готовить. Вот такая красота. так бы любовалась еще момент О, здесь есть черепахи мы одну видели прямо рядом с нашей лодкой грелась на солнышке когда сюда подходили швартовались так, друзья, не помню говорила я вам ранее или нет но ресторан, который здесь находится в Марине в этом году закрыт и нам приходится идти в ресторан на пляж, это на противоположной стороне бухты. Честно говоря, дорога у меня вызывает страх, потому что идти в гору тяжело. Но что делать? Здесь это кормить надо, а магазинчик здесь совсем нет. Здесь очень красивые места. Скажу честно, камера не передает и десятой части. Вот не знаю, почему так. И десятой части всей этой красоты. Ну посмотрите. Обалденно. Тут идет Вики. Я возглавила пока в процессе с Буняшкой, да, Буняшка? Да. Окей. Вон люди там, видимо, те, которые на машинах приехали и там наверху бросились. Вон там сидят, отдыхают. Мы по такой вот дороге, то в город, то с горы. Ну, к счастью, она не очень крутая, так что пока ведется более видно. А вот это вид на Марину. Где стоит наша яхта. Идет Белла Летей где остальные не знаю а идем мы друзья чтобы было понятно аж вот на ту сторону и не знаю зачем я тебе сказала что это типа, полчасика мне кажется здесь идти все два часика ну что мы дошли до пляжа а вон то вот вон то вдалеке ведь вон то я сказала, что где-то здесь прям вот и ресторан я пока его не могу идентифицировать, где он. Я очень надеюсь, что он работает. Вот здесь какая-то мелкая галька противная. Наверное, я сейчас разберусь. А, да, друзья, Витя не ошибся. Здесь, правда, спрятался за лежаками ресторанчик. Прямо на пляже. Я так понимаю, тут Опять отельчик какой-то. Надо будет спросить. И вроде бы даже карты принимают. Надо будет спросить. Мы можем протянуть ножки. Пойду, и покушать ну ужин закончен и обратно мы будем возвращаться по темноте здесь еще есть хоть какое-то освещение на пляже возле ресторанчика а на той дороге по которой мы шли сюда вот по тем горам которых даже не видно Вообще, вообще никаких источников света. У нас есть бафнарика. Ну и телефоны, в которые заканчивается батарейка. Так что снимать обратную дорогу не буду. Надеюсь, мы не заблудимся. Спокойной ночи.